Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы будем с вами делать прописку такого легкого и воздушного цветка, как лилия в небольшом букете. Итак, начинаем мы нашу прописку с замалевка. Замалевок мы сделали с вами на прошлом занятии, поэтому покажем его быстро. У лилии особенная лепестки, которые напоминают форму листьев. Начинаем из сердечка и постепенно прибавляем в формате звездочки лепесточки к центру. Далее компонент другие цветы, листья и замалевок готов. Начиная с прописки, нам нужно обезжирить работу. Мы берем оливовский пидар, либо растворитель с тряпочкой и обезжириваем работу. Высыхает быстро. Далее мы промасливаем льняным, либо подсолнечным маслом работу. Лучше это делать пальцем, чтобы чувствовать, нет ли там разводов, большого количества влаги. Далее мы переходим к следующему этапу, который называется тенежка. Начинаем мы тенить с холодных оттенков. Можем взять кроплак. Потеняем края листьев, которые будут уходить в тень. Лилии частично, желтые цветы. подтеняем и делаем плавные переходы к зонам, которые светлее. Легкими движениями. Кисть. кисть берем для этих целей большую, например, восьмерку, белочки. Нужно потянить также у лилии а, нижние части лепестков слегка, а так же как и листья, и плавненько вывести. Далее у нас следующий этап, который называется прокладка. Мы прокладываем. А, Желтые цветы, начиная с цветка, который больше заходит под лилию. Почему? Потому что это сделать сейчас гораздо проще, нежели в будущем. Когда уже лилия будет готова. То есть нам удобнее будет наложить лилию на цветок, которые заходят под нее. С учетом ее белого чистого цвета. Высветили лепесточки, которые выступают. Обратите внимание, все лепестки к центру у нас становятся чуть-чуть темнее. И плавный переход получается. Как правило у любого цветка есть светлая зона, которая посветлее и темная. Это определяет художник самостоятельно. Приступаем к работе с лилией, она самая крупная центральная в этом букетике. Нам нужно подсветлить первые листья и сделать более темные задние лепестки. Мы как и в листе выделяем центр прожилочку. Она чуть-чуть должна быть темненькая, поэтому можно взять и подтянить этот центр немножечко тенежкой. Концы лепестков будут немножечко затемненные, с плавным переходом. Поэтому нужно делать туда аккуратный, плавный переход. И подтушевывать. Мы не спешим в работе с лилией, этот цветок требующий внимания. И видите, от самого центра, как бы у нас такая лодочка получается, мы видим лепесток в очком кисти, самым краем, уголочком. То есть кончиком и постепенно прикладываем. Потом еле-еле концу отрываем, чтобы у нас получился плавный переход. И если не получилось выделить центр, более светлой красочкой выделяем с плавным переходом. Здесь мы уже работаем не от центра к концу. Обратите внимание, нам нужно наоборот сделать плавный переход и туда, и туда постараться. То есть больше даже от края к центру мы идем. Дальние лепестки. Подтушевываем. Благодаря этому получается красивый плавный вход в центр. И также потом прокладываем бутон. Далее начинается работа с листьями. Мы прокладываем, выделяя центр и делая плавный переход к концу листа, чтобы на конце листа было темнее. Маленькие листики можно прокладывать в один-два мазка. Если у вас очень много листьев, то стоит менять оттенки. Чтобы листья отличались друг от друга и букет смотрелся богаче. Сразу работаем с чашелестниками. И переходим к следующему этапу, который называется блековка. Также работаем, начиная с желтых листьев. Подсветляем только самые значимые зоны. И подбликовываем наш главный цветок лилию. Здесь бликом будет считаться высветление и самых светлых частей. Естественно, это самый передний главный цветок. Также добавляем какие-то выверты лепесточков. Есть еще способы показать. Можно также, как и с листьями, блик показывать. Есть еще немножечко другой способ. Вот такой, как перистый, мы его перистый мазочек. Мы его так называем. Таким образом цветок становится более объемным и интересно показана его стилизация. Не обязательно этот мазок показывать везде. Как этот мазочек делается? То есть ведется мазочек и далее просто прикладывается короткими движениями круглой частью кисти в близкой дистанции друг от друга, по траектории. Приложили и сейчас, вот смотрите, сделали оперистость по своей траектории. Вот этот момент сейчас напоминал как раз, как мы листья бликоем. Также поработать с бутонами. Бутоны у Лилии длинные. Это не обязательно, но... В связи с тем, что очень фигурирует в этом букете белый цветок, хочется подбликовать желтые цветы белым цветом. Для того, чтобы их выделить. Далее мы переходим к работе с листьями. И подбликовываем их светлым оттенком. То есть мы добавляем у нас зеленый Немножечко желтого и белого до нужной консистенции. Если что-то не то, слишком ярко ничего страшного, всегда можно переиграть от тему. Есть несколько способов, как бликуются листья. Обязательно нужно выделять центр. того что я взяла оттенок для обликовки листьев достаточно светлый букет смотрится более цельно далее мы берем тонкую длинную кисть и начинаем подбликовать белого цвета начинается у нас и так чертежка мы очерчиваем то что у нас как-то потерялось, либо Какие-то выделяем красивые моменты в цветах, начиная с линий. И делаем от светлого, от белого к другим цветам. Идем все, что здесь есть белого. Подчертить. Серединки, возможности белки. Переходим потом к другим оттенкам. И работаем с главной серединкой петли. Не забываем про пульсу. Переходим к красному цвету краям листьев. Подчерчиваем их и делаем выверты, если это нужно. Подписываем под главным нижним листом нашу работу. Это определяет, как смотреть нужно букет, с какой стороны. И переходим к следующему этапу, который называется привязка. Этот этап объединяет все элементы. Оттенок нужно взять потемнее. Стандартной зелени можно... Более холодный, можно более теплый. Но, может быть совершенно разный оттенок. Что больше богами вам подходит, то и берете. И вот у нас уже закончилась работа с этим букетом. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал на YouTube. Пожалуйста, мне очень важна обратная связь, пишите комментарии, задавайте вопросы, вот, какие-то, возможно, предложения по записи мастер-класса. Буду очень рада пообщаться с вами. До новых встреч!